Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема прозрения. Я считаю, что прозрение это вечное изумление тем, что не желаешь сделать своим. Очень часто люди считают, что они проснулись, что они прозрели, что они наконец начали жить по-настоящему, когда пошли в церковь, когда уверовали в Бога, когда начали постепенно, шаг за шагом, жить правильно, согласно их Писаниям. Это религия, да, вы с Богом. Это замечательно, но это первая ступень к настоящему прозрению. Человек прозревший не стремится поглотить мир, не стремится все сделать своим. Это человек, который на застык, внимание, внимание застыно на мелочах. Тот человек, который живет, живет сегодняшним днем, обращая внимание на природу, на мир, на мелочи, буквально на все вокруг. И тот человек, который это не хочет присвоить. К примеру, один человек, увидя растущий цветок на лужайке, либо на городской клумбе, либо на чужом огороде, сорвет его, вдохнет его аромат, потом выбросит. Другой человек склонит колено, подойдет и вдохнет аромат этой красоты, не касаясь даже его, не причиняя боли вред, не срывая, не убивая, и уж потом не выбрасывая за угол, либо в урну, после того, как он его уже наскучил. И вот что такое прозрение – не присваивая, не ломая, не называя своим, иметь сразу все. Прозревшие люди считают мир своим. Они считают снег, дождь, погоду, природу, каждого из нас своим, родным, но они не отбирают, они об этом не кричат, они не пытаются даже взять руки, оторвать, присвоить, положить в карман записать под свое имя, занести в дом, затащить в гараж и положить на счет в банке. Это те люди, которые не гонятся ни за именем, ни за кошельками, ни за состоянием, ни за репутацией. Это те люди, которые в какой-то определенный момент вдруг стали богатыми, несоизмеримо с богатством материальными. Это те люди, которые в какой-то момент вдруг обрели все и сразу, мгновенно. Весь мир стал их планета планетой. Вселенная. Вселенная принадлежит им. Это люди миры, они ни к чему не касаются, их ничего особо не интересует. Максимум, что они примут это некий комфорт. Это те люди, которые не страдают по поводу потерь, и не сходят с ума по поводу грядущих приобретений. Они улыбаются солнцу, ветру, они не боятся дождя, гуляя под ним, не боясь промокнуть, порой даже не берут зонты, всегда улыбаются, всегда радуются детям, взрослым, старикам, протягивают руку помощь, заглядывая в глаза, интересуются вашей жизнью. Радуются первой листве, первому упавшему листу, упавшему на ли... листу. Осенью они радуются любой погоде, любому проявлению погоды. Сверчку под окном, наступление ночи, луне – это романтики. Они изумляются всем вокруг, как будто бы только впервые увидели. Они радуются каждому проявлению жизни. Они романтичны. Это те люди, которые в философстве относятся к болезням, к смерти к рождению. не боятся ничего и никого. Их ничто не страшит. Они не боятся совершенно никого в этой жизни. Они настроены на вечную жизнь, независимо от того, сколько проживут здесь. Это люди просторы. Они рядом с нас живут словно в другом мире. Они наслаждаются всем, в чем бы они ни находились, как бы они ни передвигались, сколько бы лет им ни было, как бы они ни выглядели. Это люди действительно прозревшие, проснувшиеся. Это люди, на которых нужно равняться, у которых многому чему можно поучиться. Таких среди нас единицы. Это идеальные друзья, идеальные партнеры, идеальные мужья и жены, идеальные люди. К ним хочется стремиться, с ними хочется общаться. Они невероятно глубокие, и проницательны, порой даже могут ничего не говорить, но с ними уже излечиваешься духовно и физически. Они всегда помогут, всегда подскажут, они не замкнуты. Всегда улыбка на лице, всегда доброжелательное настроение, всегда приятные вопросы, никогда ничего не скрывают, интересуются вашей жизнью, готовы всегда прийти на помощь. Всегда прекрасно выглядят, всегда благородные. Прозрение – это желание жить вечно, даже не подозревая о том, что жизнь коротка. Они не знают порой, сколько им лет, не обращают внимания на дни рождения, даже их не отмечают. Люди романтичны настолько, что могут не замечать даже простые вещи. Развязался шнурок, что-то вывалилось из кармана, где-то что-то оторвалось. Они не сидят сутками возле зеркала, не присматриваются к своему внешнему виду. Конечно, они неряшливы, но они не так смотрят, как мы за собой. Они не вылизывают себя. Они не хотят быть безупречными, они не стремятся к идеалу. Они живут в другом мире. У них жизнь находится во внутреннем мире через любовь к внешнему. Внутри в них Вселенная. А что внутри вас? Чем живете вы? Чем озабочены вы? О чем думаете сейчас, минуту назад? О чем будете думать завтра? Что сподвигнет вас побежать в магазин? Чем вы живете? О чем мечтаете? Какие у вас потребности? Что у вас вообще в голове и в жизни происходит? Сможете ли вы прозреть настолько, насколько прозревают эти люди? Или вам кажется, обратившись к Богу, вы обрели смысл и вы стали другими? Зачастую вы себе лжете. Многие люди приходят к Богу лишь благодаря моде, влиянию моды. Многим становится модно одевать кресты, клеить их в машине, вешать всевозможные лики у себя дома, не мечтая, что они спасены, и они проснулись, и они другие, теперь можно грешить дальше и жить по-другому. Не обманывайте себя, загляните внутрь себя, попытайтесь открыть глаза, не эти веки физически, а внутреннее зрение, осмотритесь внутри себя. Мы часто внутри загажены и с нашей жизнью потребностями, желаниями, завистью, злобой, ревностью, ревностью, ненавистью ко всему, что живет лучше нас, что выглядит лучше нас. Мы ненавидим успешных, ненавидим красивых и богатых. Начинайте прозревать с этого. Перестаньте завидовать, перестаньте ревновать. Перестаньте носиться за блестяшками, за царскими, дорогими, либо дешевыми. Это первая ступень к прозрению. Бог – это некая путеводная звезда. Бог – это еще не все. Станьте Богом для себя. Найдите Бога в себе, и тогда вы обретете все. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.